всем большой привет уже совсем скоро наступит волшебный сказочный самый долгожданный праздник году пришло время подвести итоги года уходящего накануне youtube любезно предоставил персональную статистику об успехах канала в 2021 году с которой я познакомлю и вас мои дорогие друзья ведь именно вы внесли огромный вклад в развитие нашего канала. Без вашего активного участия, советов и поддержки многие из задумок были бы просто не реализованы. Спасибо вам большое за ваше терпение и внимание. От всей души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно же, крепкого здоровья. Пусть Новый год принесет только хорошие события и подарит яркие душевные воспоминания. С праздником, мои дорогие!